Друзья, всем Гамарджоба, и я расскажу, как можно пользоваться картами российскими на территории Грузии, как можно снимать с них деньги. Если вкратце, то никак нельзя ими пользоваться, и никак нельзя снимать с них деньги, потому что на территории Грузии ни виза, ни Mastercard, ни мир вообще ничего не работает. То есть деньги вы можете получать, либо переводив их как-то через криптовалюту, но я в этом не силен, поэтому я здесь вам особо не подскажу. Либо есть один лайфхак и способ, которым я с вами поделюсь То есть вам нужно зарегистрироваться в системе переводов Unistream или Corona Причем это не реклама, просто действительно они единственные, которые работают То есть на их сайте вы делаете перевод сами себе Соответственно вы можете его пополнить своей российской картой И дальше в грузинском банке вы денежные средства снимаете Казалось бы, все просто, но на самом деле есть свои особенности, потому что далеко не в каждом грузинском банке вы можете этот перевод получить. Даже несмотря на то, что если в приложении, например, Unistream или Corona будет указано, что этот банк обслуживает данные платежные системы, если даже на самом банке будет наклейка там, данных платежных систем, это далеко не означает, что вы сможете получить перевод. Свой первый перевод, который я делал, мне пришлось обойти 5 или 6 банков. И только потом... Я его смог получить Причем причины для отказа были самые разные Кто-то говорил, что у нас там кончились лимиты Кто-то говорил, что у нас там система сегодня не регистрирует Кто-то говорил, что вы можете получить только в долларах, а не в ларе Ну, в общем, кто-то просто говорил Нет, мы не работаем с этой системой Причем с каждым отказом У меня все больше и больше возникала мысль Что просто не хотят делать перевод гражданам из России к сожалению, в банковской системе такая, скажем так, дискриминация по национальному признаку, она прослеживается. В остальных сферах я ее особо не заметил, но вот именно в банковских сферах, то есть если гражданин России хочет открыть счет, далеко не в каждом банке ему откроют, или от системы переводов. Соответственно, самые удобные банки, которые без проблем всегда мне выдавали перевод, это Кредо-банк и Liberty банк Причем люди там снимали суммы достаточно крупные, всегда работали, всегда без проблем да, у вас первый раз займет чуть побольше времени, потому что вас должны будут зарегистрировать в системе, но в итоге деньги вы получите, и еще обязательно у вас должна быть грузинская симка, то есть вы должны купить грузинский номер если у вас не будет грузинского номера, то перевод вы получить тоже не сможете, но в целом купить ее не составит никаких проблем, они продаются чуть ли не на каждом шагу, причем продают их до сих пор без привязки к какому-либо конкретному лицу, то есть как у нас было еще лет 5-7-10 назад. Сейчас в Грузии вы можете купить там, переходе через границу, на вокзале, в аэропорте, просто покупаете карточку и пользуетесь. Поэтому, друзья, если информация была полезна, пользуйтесь, отдыхайте, получайте удовольствие от отдыха. До новых встреч!